справа справа а, давай давай это правильно потому что я буду слева бомбить опять я слышу <къем> на я похоже <къем> опачки я там такую толпу вижу Там такую толпу хо-хо-хо cool story cool story. 4 минус 4 одной бомбой Они все в одном месте стоят Поджаты Сам вообще красава сам Сейчас еще бомбану Эээ Кого 85 забираю Божию Сейчас Они меня будут шакалить сейчас по черному А нет там тушка Тушка Тушка перехватите тушку Где Олега Старовор, перехватить перехватите его на точку двое едут, я и заберусь сейчас. то вижу на тушке. О, у них уже прикиньте с минусы. Они сдохли и решили то, что не стоит дальше продолжать. А ты пишешь вообще? какой Зи-2? Кто их забомбил? Зачем нужны зиды, если есть дар некоторые бомбит? На точку один танк едет, и я, я на него разбираюсь. Не Ухожу. Лавка тебя там готова. Минус 7, парни. Из 2 на точку едет, я ничего не могу Сейчас э, я копаюсь. Су, убади, максимально. Я пошел туда на таран пойду. Второй готов. Красота. Интер ты щей. Закажи дом, по Нет, не живу. Я жив, я жив. писать что-то я могу справить прежде рассчитать. А че в зоне? Лоу. Спасибо. И 185 тычет. Изи да ты чудом остался живых. Он на меня <с пошел. А нет, Он подвешивается. Я не могу, у меня правый элерон, чуть-чуть. Они все следят. Да, ну быть. и еще двое на ну я 44 какая разница ты так победил это мой нет свой вовсе